Опа, вот здесь в доме у нас. Вот в этом доме. Пока заберу его. А, это крещеныш, а? Да, да, да. да, да понял. меня. Материт меня. Материт меня. Материт меня. Материт меня. Материт меня. меня. Какую мать, о чем ты говоришь? Ала, ты мать, А как Ну, А чего говорила А А А че? Бля, га, блядь, третий, типа, зона будет. всегда от нас уходит блядь. Тихо, тихо, Просто у меня токсик, тихо, токсик Иди нахуй танцуешь ты, дура, блог <Стург> что случилось брат да, да, да, да, да, да, да, Не да, да, да, да, да, да, да, да, не да, да, да, да, не? что вы за люди такие эй? Да вот какие-то такие какие есть люди Что делать ты, ты изначала начала меня... блин у меня патров нет у меня чел. а у меня никто уже снять? я